Ну и давай, пойдем. Второй класс. Школа переехала. Сейчас покажем на новое место. Лисава, иди рассказывай. Наконец-то 1 сентября наступило. Веселье, куча. Ну давай, раздевайся. У нас новый класс. Ну показывай. <престе> там вот там yeah. будет второй класс. Я. Пойдем туда сходим. А давайте будем играть в предки. Так ты уже говорил, считай глаза. А где Саша, прячься. Один. Кудики черные в заднем кабинете. Милота-то какая. У нас в этом году все будет еще интереснее. Кто-то уже будет во втором классе, кто-то только в первый пойдет. В этом году к нам в нашу дружную семью 11 человек. Ура! Да. Плюс 11? Нас... Да. -на нас сейчас будет 27 человек. Это случайно а того, это что... что... Да, 27 а человек. да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, Договорила. Можете задать какие-то вопросы, был ну, просто по организационным вопросам все в принципе осталось то же самое. У меня есть. Давай. Если так будет всегда медленно расставляться, так можно и со скуки умереть. Правда? А ты попробуй не умереть. И другим помоги. Ой, родители, а хорошая новость хотите? А тут интернет не ловит. Как тогда буду маме звонить? когда-нибудь водичка работает Когда первый, первый раз прощается, второй раз запрещается, а на третий раз не пропустим вас. Да, Я туда. Я Я туда. Я туда. Не подсказывай. Я туда. Я туда. Я туда. Я туда. Я туда. Я туда. Я туда. Я туда. Стой! туда. Я туда. Я туда. Я туда. Я туда. Я туда. Я Пойдем, завтра давай, давай, штучка. давай, давай, давай, поедем. давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, А завтра уже? А завтра уже в школу давай, давай, давай, давай, давай, давай, и шоп, и шап, и, и Всем пока, пока.